Здравствуйте! Сегодняшняя наша встреча посвящена стихотворению Афанасия Афанасьевича Фета. Вы знаете, что Фет много писал о природе, и вот стихотворение как раз на тему сегодняшнего дождя. Стихотворение называется «Вот и летние дни убавляются» по первой строчке. Вот и летние дни убавляются, где же лето лучи золотые, только серые брови сдвигаются. Только зыблются кудри седые. Нынче утром судьбиную горькую, истомленный, вздохнул я немножко. Рано-рано румяную зорькую На мгновение зарделось окошко. Но опять это небо ненастное, Безотрадно нависло однами. Знать, опять мое солнышко красное Залилось ты, вставая слезами. Я всем желаю очень хорошей погоды, Потому что, несмотря на то, что Сегодня постоянно какие-то дожди, но все-таки будем надеяться на солнечные дни и на то, что дожди иногда будут заканчиваться.